Привет, ребят, вы на пост вы зашли на пост-канал. Сегодня я вам не говорю в прошлом видео, это будет такое небольшое, такое неожиданное видео, что сегодня я буду говорить целых три канала и второе, ой, третье место получает, третье место получает канал Клайд ТВ, вот. Нажимаем на его последнее видео и ставим лайк. все Вот такой вот крутой канал и второе место получает. Второе место получает канал Саша Перевец. Заходим на его последнее видео. И ставим лайк. Вот такой вот крутой канал. И первое место получает канал. Первое место в моем пиарчике получает ли канал лимончик заходим на его видео вот его последнее видео и ставим лайк сейчас ставим лайк вот такие вот три пиара если вы хотите чтобы я вам сделал пиар пишем под видео хэштег хочу пиар и все пиар будет ваш всем пока пока